Машина, Эрик, машина, машина, тень, тень, тень, Тиньков, Эрик, машина, машина. Народ, всем привет. Недавно в интернете увидел ролик, как Эрик Давидович разыгрывает свою знаменитую BMW M5 тень. Я ее решил разыграть, потому что нужно двигаться дальше. Ну, думаю, надо зайти посмотреть условия. Явно же не просто так за дебетовую карту дают машину, тем более BMW M5. Захожу я, значит, на сайт Тинькова, начинаю читать условия и, честно говоря, в этом моменте просто офисаю. Потому что маркетологи Тинькова решили скрестить банковское дело займы и сетевой бизнес. Ребята, даю вам дикий респект, до да вас, наверное, это никто не делал. Оказывается, если у вас дебетовая карта Банка, у вас всего один шанс на победу. Если вы делаете апгрейд кредитной, то целых два. А если вы начинаете приглашать потенциальных потерпевших, тогда ваши шансы кратно множатся. Короче, друзья мои, все это в лучших традициях, но, наверное, самого прожженного сетевого бизнеса. Товесть-то должна быть! Хоть как -то. И это напоминает историю, когда молодые ребята в Дагестане замутили пирамиду по приорам. И чем больше приглашенных людей у тебя было в твоей структуре, тем больше у тебя было шансов получить ту самую приору. Слушайте, ну когда Давидыч подписывал контракт с крупным российским банком, наверное, он точно не подозревал о том, в какое очко он попадет во всей этой истории. Я думаю, что Эрик Давидович просто не смотрел поучительный ролик Гарика Харламова, который прокомментировал свою ситуацию в одной рекламной акции, связанной с автомобилем. Это не мое, я не придумывал это. Я просто артист. Я получил за это гонорар, а не машину. Видно, во время своей отсидки Давидыч не смотрел ролики, когда все разносили теников в банк и не знал о волне народного хейта. Которая пошла на это прекрасное учреждение. Блин, я недавно заявку на автокредит в Финков Банк подал. Ну, надеюсь, ребята не сильно расстроятся, когда посмотрят это видео. Я лично к Давидучу хуже в этой истории относиться не буду. Если они честно разыграют эту машину. С трудом могу себе представить, каким образом будут подсчитывать в рамках конкурсной механики, у кого больше шансов на выигрыш этого авто, а у кого меньше. Но ну, надеюсь, специалисты Тиньков-банка и организаторы этого розыгрыша разберутся с этой задачей. Еще раз так пошутишь, я тебе голову прострелю. А как вы думаете, эту тачку на самом деле разыграют или это одна большая хуйня, на которой подогреют бабок только Давидыч и Тиньков-банк? Ее получит, получит какой-нибудь малолетний гопник, у которого не будет обслуживания денег на эту тачку, или какая-нибудь маленькая девочка, у которой папа эту машину потом заберет ездить на дачу. Я считаю Тинькова, безусловно, талантливым бизнесменом, несмотря на то, что он периодически ведет себя как полный мать. Конечно, все блогеры, не продажные, это очевидно, сказки вот. но сказки рассказывают. Ну кто я такой, чтобы его осуждать? Многие миллионеры и миллиардеры вели себя довольно эксцентрично до момента своей первой отсидки. Я предприниматель. Второе. Я никуда ни от кого не скрывался. Третье. Есть решение суда. Что касается конкретно самого Тинькофф банка, у меня есть карты привилегированного обслуживания в большинстве самых крупных российских банков. И скажу вам честно, принципиальная разница между Сбером, Альфой, ВТБ или тиньковым я лично не вижу. Тиньков говно? Да вы ВКБ, АКБ банки не обслуживались, когда по два часа нужно стоять и ждать своей очереди за то, чтобы заплатить за ипотеку. Но здесь все можно свалить на меня, может быть я чего-то не усмотрел и действительно остальные российские банки... Банки, они стоят за народ они не за то чтобы отжимать у людей бабки всеми доступными возможными невозможными способами они а не за то чтобы люди которые деньги вкладывают в банк или которые берут бабки в заем они преуспевали вообще я лично хоть особой любви коллегу тинькову не питаю считаю его достаточно успешным и самое главное целеустремленным человеком все-таки человек сделал три бизнеса пельменная пивоварня сейчас один из крупнейших в россии интернет-банков умеет человек ставить перед собой цели и умеет эти цели достигать. Считаю, что Олег — это человек, который двигает предпринимательство в этой стране. Просто не все у него всегда получается так, как мы хотим это видеть. Я искренне считаю, что если вы на своих сраных каналах рекламируете онлайн-казино, финансовые пирамиды, беспонтовые онлайн-игры, то вы явно не те люди, кто может что-то говорить про Давидыча, про Тинькова или про то, каким способом разыгрывают эту самую машину. Вообще, единственный способ разобраться в этой истории, это дождаться 19 апреля, когда будет разыграна тачка. Я думаю, что по розыгрышу сразу будет понятно найти нас с вами или действительно это был честный справедливый розыгрыш с немного сложными условиями участия так что друзья мы ждем 19 числа пишите в комментариях а что вы думаете по поводу всей этой истории настоящий этот розыгрыш или не настоящий не забывайте ставить лайк подписываться на видео и до скорой встречи дайте донатик под это видео дайте донатик Слушайте, народ, я не знаю, как это работает, но это карма. Специалисты Тинькова меня услышали. Пока снимали видео, пришла смс о том, что мы не можем одобрить вашу заявку на автокредит. Похоже, придется обойтись без нового эскалейта и покататься немножечко на старом добром Яндекс Такси.